Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал «Ближе к телу». Сегодня у меня для вас интересные модели. То ли это топик, то ли это как бралет такой вот. Помните, мы с вами конструировали на большую грудь, но не суть. Я вам сейчас покажу модель, которую мне прислала одна из моих подписчиц и просто попросила принцип моделирования вот таких изделий. Я не буду показывать вам натуральную величину, потому что я не собираюсь для себя шить этот бюстгальтер, там топик, но покажу принцип, чтобы вы понимали, как говорится, вообще в каком направлении работать. Модель очень интересная, тем более сейчас тоже актуальная, потому что осень, потому что вот, например, я очень люблю такие модели, они бескаркасные, не с вот, грудь. Ну, вообще удобные. Их можно шить из какой-то нежной такой микрофибры, а кожа ангела. Их можно шить из кулирки. То есть, ну, такая, мне кажется, универсальная модель в осенне-зимнем гардеробе. Но ну, что же говорить, в летнем тоже. Как показано вот на этих эскизах, опять же, я говорю, то, что мне прислали, эта модель может быть выполнена просто, чисто вот из кулирки, либо из какой-то нежной микрофибры. Она может быть выполнена полностью из кружева, также она может быть комбинированной, например, кулирка и кружево. И опять же, смотрите, еще бретели по-разному, всякие вот эти вот, как стрепы, бретельки такие, бретельки обычные. То есть это уже ваша фантазия. Вот просто, как говорится, фотографируйте, да, вот эти модели и я сейчас покажу вам, в каком направлении работать. Итак, у меня такой вот условный в масштабе макет, это ну как бы часть полочки с выточкой. Что удобно? На, на любой базовой основе трикотажного изделия. Кстати, у меня такая база с выточкой есть в курсе футболка, в курсе боди, опять же, в курс купальник слитный с литной чашкой на каркасах, там тоже вот эта мод есть базовая основа, поэтому вы ее берете и спокойненько работаете. Я покажу, как сделать полочку, потому что в ней самый интерес. Спинка может быть просто самая обычная, как маечка сделана, либо как продолжение, просто вот как купальника как угодно. Смотрите, для начала мы... Продлеваем вниз вот эту выточку, потому что нам нужно будет оформить вот этот вот рельеф. То есть по лекалу верхнюю выточку от центра, вот от вершины, да, ее продолжаем вниз. Можно просто по прямой, при помощи линейки. Вот так вот. Это у нас потом будет рельеф. Дальше. Я по этой нижней выточке разрезаю, дорезаю вот так вот до самого центра. И верхнюю выточку я закрываю. Закрываю, склеиваю. Ну, тут просто. Ну, опять же, зато вам будет понятен принцип, и вы сможете работать натуральную величину. Все. Так. Плотная бумага. Закрыла верхнюю выточку, нижняя открыта. Все, она у нас остается неизменной. Теперь мы ищем положение вот этого, этой верхней точки, которая идет под бретель. Мы ищем положение вырезать декольте. Тут все очень просто. От нулевой точки, вот отсюда, там, где у нас шея соединяется с плечом, вниз откладываем мерку, ищем, до какой степени мы хотим открыть наше декольте. Ну, допустим, нашли этот уровень. Дальше. Мы также можем измерить от этой точки, где нам комфортно верхняя точка вот, расположения этой бретели, то есть вот этот вот, угол. Опять же, нашли, допустим, для себя. Да? И выводим просто по лекалу аккуратненько вот это вот все вот линии. Линия выреза, линия проймы уходит вот сюда в пройму. Все, вот мы нашли это положение, вот нашей этой маечки, да, грубо говоря. Теперь мы ищем комфортное по пропорциям, комфортную форму вот этого верхнего среза. Смотрите, она как, как, как интересно, да. Так, кстати, маечка у нас тут получается своеобразным вырезом. Я потом фломастером введу острый угол. И, допустим, какую-то ширину комфортную для вас. Девочки, опять же, нужно смотреть пропорционально вашей фигуре. Если фигура достаточно курпулентная, ну, больше среднего, может быть, пошире. Если вы маленькая, аккуратненькая, поуже. Ну, я думаю, сантиметров 5-6 вот по боковому шву. Дальше а, такая же величина где-то 5-6 сантиметров по середине, вот мы просто ищем, и аккуратно при помощи лекала, ну я сначала привыкла, я, я даже натуральную величину работаю, еще эту линию вот рукой, а потом уже а, работаю лекалом. И вот так вот вверху обводим красиво, выпукло, смотрим, что нам нравилось, и уводим вот сюда вниз. У меня, кстати, пройма здесь на макете какая-то такая слишком непропорционально длинная. Я думаю, ее нужно было сделать повыше. Но неважно. Я вам показываю просто суть. Вот, вот так вот сделали. Все. Допустим, ввели уже для себя нужным цветом. Середина. Вот Это вот верхняя деталь. Уступ под бретель. А если у вас широкая бретель, то, допустим, вот не на колечке, как здесь, тут смотрите, можно один сантиметр, сантиметр уступа сделать. Выводим линию проймы. Боковой шов у нас. И вот эту вот линию красивую, допустим, которую мы нашли с вами, да? Сюда вот так. Теперь лишнее срезаем. Вот этот верх просто отрезаем и... Забываем за него. Вот так. Уже на что-то похоже. Дальше вырезаем вот эту верхнюю часть. Уже с закрытой выточкой. Допустим, ну вот так. Вот она. Вот она. Я просто приклею сейчас, чтобы она мне не с мотылялась. Вот так вот. Вот она верхняя часть. Середина. Обязательно помечаем, что это вот середина переда, да, там, на, на детальке на самой. Что это боковой шов. Ну, здесь понятно, вверх. Вот. И дальше то, что мы с вами... Вот эта вот выточка у нас была закрыта, мы просто ее аккуратненько, вот когда вы будете работать натуральную величину, чем больше у вас грудь, тем здесь будет такой, как бы, знаете, из изгиб. Мы эту линию тоже плавно, аккуратненько, как рельеф, уводим вот так вот по лекалу. Вот здесь вам нужно будет просто чуть-чуть ее более плавно вывести. И вырезаем. Разрезаем вот эту нижнюю деталь уже на две детали. Все линии плавные, аккуратные, красивые. Все то, что тут лишненькое, здесь можно убрать. И получаем нижнюю деталь, которая состоит из двух частей. Вот они. Приклеим. с расстояния. Все очень просто. Ну, настолько просто, что на раз-два вы все сошьете такой классный топик. И дальше уже смотрите. Так, сейчас, минуточку. То есть, что у вас должно получиться в итоге? Я вам, опять же, я говорю, показываю направление, в которое двигаться. Вот у вас деталь. Естественно, вы подпишетесь, что это тоже середина переда. Так, здесь у нас часть, вот это вот рельеф плавный хороший, низ. Опять же, низ вы тоже в самом начале, когда у нас была вот тут базовая да, конструкция с верхней частью, вы от вот этой точки соединения шеи с плечом вниз смотрите до... как до какого уровня, какой длины вам хотелось бы этот топик быть. Кому-то подлиннее, кому-то под грудь, у кого-то вот где-то до ребер, до верхних частей, то есть кому как удобно. Все, получили. И теперь дальше уже наша фантазия не знает границ. Вот эту верхнюю часть можно сделать полностью из кружева, к вырезу декольте приложить фестонный край, да, вот как вот здесь. Можно сделать, например, смотрите, вот здесь такая модель, она как бы выглядит полностью кружевной, но вот эти две части нижней детали продублированы какой-то непрозрачной, например, кулиркой, потому что там внутри виден этот шов, да, рельеф обязательно. А вот эта часть сделана только из кружева, и она прилегает к телу, и вот эта часть, она получается более прозрачная. Если вы хотите сделать вот какие-то вот здесь, видите, вот отверстия, то есть какие-то фигурные, не сшивать по среднему шву, кстати, середина переда здесь не сгиб, здесь, видите, шов. Захотите сделать сгиб, сделайте сгиб, то есть пробуйте, вообще вариантов масса, то, например, если хотите сделать такое отверстие, опять же, мы от вот этой части вот тут вот вынимаем немножко и делаем какую то себе фигурный вырез, то есть все, что угодно. Вот такую интересную модель ТОПа прислала нам наша подписчица. Я разобрала это на уроке, как и обещала. Девочки, если у вас есть какие-то еще интересные модели, пожалуйста, предлагайте их в комментариях под этим видео. Еще я настоятельно Рекомендую вам подписаться на мой канал в Телеграм, где мы ежедневно общаемся, там я показываю какие-то приемы вот, вот из жизни, если я работаю над каким-то изделием, что-то показываю, какие-то моменты шьем. Мы с вами там и смеемся и что такое личное, из личной жизни, с такой повседневной обсуждаем. То есть, переходите, пожалуйста, по этой ссылке, скачивайте телеграм, у кого нет, у кого есть, присоединяйтесь к нашей группе. Там у нас тоже так весело, интерактивно, по-деловому работаем. Сегодня у меня все. С вами была Ольга Дьяченко, канал Ближе к телу. До встречи на следующих уроках.